Друзья, с вами Кашенский, а именно Кошак тот, который уже посмотрел видео Бэнгу Фокса. Честно, я немножко в шоке, то есть, от такого, от такого от Бэнгу Фокса я просто не мог ожидать, я думаю... Короче, не буду вам ничего плерить, короче, смотрите этот видос, надеюсь, он вам понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мы начинаем. Всем дорогойский, с вами Кашенский, наконец-то Фокс выпустил видео. Да, его не было два дня, я про него сделал уже видео, где, честно, я думаю то, что я немножко его оскорбил, то что если ты, короче, обиделся на момент, где я сказал то, что то, что у тебя с умом проблемы а, Я это знаю, то, пожалуйста. Ну, прости, не знаю, то есть я я просто не привык оскорблять своего оппонента, даже если я его всей душой ненавижу, я тебе серьезно говорю, поскольку я привык быть немножко толерантным, если, если что, я знаю, что это означает, я специально для некоторых роликов смотрел в Википедии, что это такое, короче, не буду вас затягивать, let's go! Всем здарова, с вами Бэмго Фокс, ну и сегодня я отвечаю на разоблачение вот таких амбицилов, как Вячеслав Плей. Воу, братан, с самого начала называть нас кретинами, класс, серьезно, я, я в шоках, я просто начал, смотрите, видос, сразу же начали меня называть кретином, спасибо. Ну, кошак, не совсем амбицил, поскольку я вот уже начинаю реально верить что это не он, хотя Слава мне дала реальные прозы. Что? Короче, ребята, хочу заранее сказать Кошаку, что Сарен ты реально был прав, видимо, это Слава-то... Что, простите, то есть все это время я мог просто показать полную информацию и... Все? Это, получается, это конфликт не между Кошаком Райаном, и с Бэмбо Фоксом, а между Славой и Бэмбо Фоксом, что ли? То есть мне сейчас, ну сейчас я его сейчас попробую защитить, ну как попробую, я его сейчас буду защищать, в принципе. Я в шоке немножко от, от происходящего. Я думал то, что меня он будет обвинять как минимум пять роликов, но оказалось немножко я чего-то в этой жизни просто не понимаю. В общем-то это слава. мне решил. Тут много чего сделать. И он решил меня настроить против кошака, чтобы я в этой войне с ним слился. Вот. Блин, да и ты туда же! Почему вы говорите, что это война? Сравните настоящую войну, допустим, как в Отеческой. В Великой Отеческой Отечественной войне. И эту якобы вашу, нашу ссору. Просто. Я, конечно, извиняюсь за такое, за такое сравнение, но. Блин! Что есть, то есть. Значит, меня не забанит за это. В общем-то, вот он что и сделал. И, в общем-то, я теперь знаю, что Парарайн это твинк Славы. Еще раз, сорянка шаг, ну, погнали дальше. В общем-то, Слава говорит, что Парарайн это отдельный человек. Ну, может быть, так и есть, но, скорее всего, это твинг. Ну если про Райан, это отдельный чувак Бро, это очень развитая тема Среди хейтеров э, Славы И я могу Заявить как его друг Как тот человек, который знает В общем То, что это разные люди я, У меня есть несколько на это Доказательств, но одна из них Это, короче, был такой Был такой случай Так сказать Значит, Я сижу, ничего не делаю У меня Дискорд, мне пишет Дима я понимаю, то, ну, значит, надо ответить, значит, уже начинаю отвечать, и мне в это время пишет Слава на телефон, то есть, чтобы вы понимали, у меня дискорд на компьютере. И так вот, и они прям одновременно печатают, если бы это был один человек, то то в итоге они как-то пропалились, кто-то перестал резко печатать, а потом снова начал печатать. Ну нет, они прям одновременно мне печатали. И печатали разные темы, кто-то говорил про панк-рок, ну я имею в мой хуйный браток, а кто-то вообще говорил про то, что... Я не помню, про что он сказал, говорил, но вообще не важно. Они меня печатали одновременно, и я думаю, то что многие понимают, что будущее... Твинком это практически невозможно, поскольку ты должен переходить, получается, с Дискорда в WhatsApp. И я бы это увидел, поскольку я поставил телефон рядом с компьютером и смотрел, печатали они одновременно или нет. И, в общем, в итоге это так и есть. То есть, по сути, это не не твинки. То есть, правильно, не твинк? Человек, то тогда пусть он мне в Дискорде, он мне ДР, кстати, кинем позвонит и лично это скажет, иначе я этому Дмитриеву Васильеву не поверю, а просто пошлю его на три буквы. В общем-то, сейчас я вам хочу дать некоторые пруфы, смотрите. То есть, до вас, наверное, начинает дыхать. Я тебе скажу, что это не удивительно, Слава мне тоже это писал. Я тебе даже могу сказать больше, почти вся аудитория Славы. Ну. Именно те люди, которые прям сидят у него в ДС, прям разговаривают, контактируют с друг с другом. В общем, они, мягко говоря, хейтят его. А если серьезно, они его ненавидят, говорят, что он тупой, всякое такое. То есть, это реально неудивительно, что Слава засирает про Райна. И, в общем, ну, такие вот дела. воспользоваться про чтобы тот снял ответку на старое видео, когда мы уже со Славой и Кошаком давно давно помирились. Он решил признавать свои ошибки, а решил меня уничтожить. И поэтому я говорил про Райна, кто снимает видео, говорит, что его поговорил Кошак, то, что это его подсос, и чтобы Кошак стал против меня, поскольку я сниму его разоблачение. Еще раз сори, Кошак, я признаю ошибку. В общем-то, сейчас я даже профану, что он мне говорил, что он подсос Кошака. Ну, про Райн. Ну, точнее, Слава говорил, что про Райн это подсос Кошака, если честно. И вы видите, что Слава... Слушай, этот скрин я немножко по-другому понял, то что он сказал то, что, ну, просто а, Прорайан не любит говорить, не любит, когда его называют моим фанатом, и его это очень злит, и, наверное, он хотел сделать на этом акцент, чтобы, скорее всего, его позлить. это говорил, да еще и к тому же он меня подталкивал, чтобы я сделал это разоблачение на прорайна. то есть вы понимаете, насколько он п***дик. Я больше ничего просто не буду говорить. Посмотрим, что он на это скажет. Я даже не делаю ответку на его видео, поскольку он этого не заслужил. И посмотрим, что он будет говорить на это. Как он будет плакать. И посмотрим на мнение Кашака. Мое мнение, честно говоря, что я в шоке. Потому что мы с тобой до этого типа пять 5 видосов. И мы и то нас ели как мирили. Но тут ты с первого видоса сразу же... Такой, а, ладно, я тебе верю, ладно, я тебя прощаю. И по семье тоже. Ну, я пока что кошка считаю нормальным челом. Еще раз перед тобой изменяюсь, кошак. В принципе, ты уже доказал, что ты к этому не причастен. Видимо, причастен только Слава, который решил меня обосрать, Пользуюсь тобой и прорайном. Или же прорайнет за его второй аккаунт, который ему не жалко. И не буду делать никаких упоминаний. Хотя в принципе сделал пофиг, в принципе. Они все равно не заслуживают даже внимания какого-то. Э, стой. То есть ты до этого говорил, что я нормальный, что типа все окей, а сейчас говоришь, что я не заслуживаю внимания. Что-то я тебя немножко не понимаю. Ну, по крайней мере, Слава точно. Про Райан еще под вопросом. Хотя он родителей оскорбляет, так что чао, какао. Ну, с вами был БМГо Фокс. Всем спасибо за просмотр. Еще раз извинюсь перед кошаком. И пока-пока! И у меня остался один вопрос к БМГ Фоксу. Это вообще ты? А то просто я помню старого БМГ Фокса, который цеплялся за каждое оскорбление, как за реальную, за реальную попытку, не знаю, что ли, похайбиться или что-то типа такого. А что-то с этим моим точно не так, поскольку, ну ё то есть я думал, что я как минимум буду 5 роликов делать, когда он будет разбирать мои и всякое такое, но нет, я прогадал, это жесть какая-то, короче. Я не знаю, я сейчас пытаюсь это немножко обработать в своей голове, поскольку для меня это как-то новинку, что БМГ Фокс меня прощал, поскольку постоянно мы с ним цеплялись, постоянно нас размирили ну, как-то и вообще то или обиду постоянно друг друга. Ну, сейчас что-то как-то легко. Ладно, с вами был Кашенский. Этот ролик, надеюсь, вам понравился. Ну, что могу сказать всем? Пока.